n плюс 1 для, любого, для любого, любой, любого эгрегора является основой его жизнеспособности. Там, где собрались два человека, эгрегора еще нет. Там, где собрались три человека, возник уже стихийный эгрегор. Потому что у них существует интерес, а тройка это первое устойчивое число в нашем мире. Соответственно, каждый уровень нарабатывает опыт и инструменты для того, чтобы владеть уровнями ниже лежащими. Стихийные эгрегоры управляют семьями и родами. Это так называемые, например, элементы моды. Вот модно, Моден был в Америке в свое время бэби-бум, моден как все пошли рожать. Непонятно зачем, непонятно кого, непонятно от кого, не имеет значения. Главное Наплодить штук 6-7, значит ты все ты в тренде, как это они называют. Функции деторождаемости управляла модой. Да? Функции за кого выходить замуж или на ком жениться управляет модой? все как. Да? То есть не традиции, не правила, а да? именно стихийные предпочтения. Это говорит о том, что стихийные эгрегоры стоят выше положений семьи и рода. Поэтому семья и род, будь он находится в сфере ваших интересов, это самый низкий уровень притязания, опять же, с точки зрения эгрегориальной системы. Стихийные эгрегоры это то, что возникает и управляет людьми на их родовом уровне, на их семей, на, с точки зрения их семейного уклада. Да? Это идеи, которые возникли стихийно, сделали свое дело и убежали. В советское время да, очень было популярно ехать завоевывать целину. Это был стихийный эгрегор вот этой вот культуры, это религия, понимаете, вот религия. на тот момент была. Это даже было не государство. Да, красная, красная система, это была религия. Вот. И поэтому воспринималась, естественно, безоговорочно как команда, которая обязана обязательно к исполнению. То есть люди ломали свои семьи, создавали новые, да, покоряя целину, да, и уезжая строить бан. То есть это было настолько нормой, да, что любые правила и традиции, которые, допустим, могли достаться породу от бабушки, от дедушки, например, там, не жениться на... или не выходить замуж на человеке не своего клана, не своей касты. Да, не, не, не выходить замуж за черненьких, да, там, не жениться на, на, на, на беленьких, неважно. То есть это все попиралось. Почему? Потому что это было не модно, это было неправильно, это были пережитки прошлого, пережитки старого. Стихийные эгрегоры завладели в данном случае правами на построение семьи, а значит на биологическую функцию людей. Биологическая функция людей стала подчиняться моде, а не неправилу. Эти моды, естественно, начали прорабатывать профессиональные и социальные структуры. Определенные профессии становились в моде, например, да? стране нужны химики, пошли все в химики, стране нужны землепашцы, крестьяне стране нужны? Нужны. Все пошли в землепашцы, а социальная, социальная структура, родине нужны инженерам, Идем работать в инженера. Родина требует твоего присутствия на крайнем севере. Значит, едем на крайний север. То есть это уже непосредственно инструкция, как жить, по каким новым законам. Эти новые законы устраивают социальные институты. Если родине нужен вам, значит, все будет направлено вниз, спущено ради вам. Если родине нужны новые актрисы, потому что в послевоенное время народу надо было как-то развлекаться и как-то отходить мозгами от войны, значит, объявляем дополнительный набор в новой актрисы, делаем эту профессию архипопулярной. Так? То есть все от потребностей. Социальные институты, естественно, управляются державой. Держава нужна для того, чтобы ей выживать. А для того, чтобы ей выживать, все нижележащие должны подчиняться законам. И чем жестче законов, тем больше, лучше принцип выживаемости. Поэтому демократические страны, если они не только декларируют, но еще и являются таковыми, как правило, долго не выживают. Текстильная промышленность, например, да? культура. То же самое здравоохранение. Короткие юбки повышают деторождаемость. Длинные, соответственно, ее. Снижают. То есть это, это все те же самые инструменты, но для того, чтобы этот инструмент взбудоражил людей, он обязательно должен войти в конкуренцию с себе подобным. На каждом уровне существуют свои правила. Человека с высокой бытийной массой его в конкурентную борьбу стихийных кланов не очень-то вовлечешь. Почему? Потому что высокая бытийная масса она сама за себя говорит, человек не инертен. То есть он не катится вместе со всеми, его поди еще сдвинь. Поэтому, конечно, такие люди для стихийных кланов не могут являться инструментом. Они будут общаться с людьми легкими, водородообразными, которые совершенно легко могут быть идеей, о, все на болотную площадь, о, побежали на Баловную площадь, Чего то повел, пиво, попьем. А, так, уходим с болотной площади, идем нам куда-нибудь. Ой, побежали все рассудят куда-нибудь. Да, люди легки на подъем. То есть при этом при всем у них в головах может быть абсолютно все, что они за идею, что они правы, что они там, да, они управляемая толпа, этим все сказано, потому что тот, кто этой толпой управляет, сидит по уровню немножечко повыше, и его так просто в эту толпу не вгонит. Человек с высокой бытийной массой не может оседать а вниз, здесь как раз обратный принцип, чем выше бытийная масса, тем более, более более человек поднимается наверх. Если связи его семейные, например, держат его за семью, то есть это вот как канаты, да, соответственно, будут внедрены стихийные эгрегоры, которые возьмут эти канатики все сиачу. Ну случится что-нибудь, какой-нибудь катаклизм с этим человеком, да, что Связи перестанут быть актуальными, он погорюет, поплачет, да, попереживает, ну что делать, жить-то надо дальше, но зато это освободит его движение наверх, пока он не дойдет до определенного своего уровня. При этом при всем, тот человек, который дошел до уровня своих собственных притязаний, должен обязательно образовать горизонтальные связи на этом уровне, потому что в этом случае начинается взаимообмен энергиями с эгрегориальными структурами, с себе подобными. Таким образом, люди одной бытийной массы, контактируя друг с другом напрямую, укрепляют себя. Человек, который контактирует с человеком в большей высокой бытийной массы, усиливает себя. Поэтому всегда в народе считалось правильным да, общаться только с успешными людьми. Не хватает тебе денег, иди к богатым. Не хватает тебе любви, иди к счастливой, счастливой семейной жизни. Не хватает тебе здоровья, иди к здоровым. не надо общаться с больными. Не хватает тебе власти, трись возле властных структур. Но не сиди дома, обязательно попадай в поле того, кто этой силой обладает, кто обладает бытийной массой. Сильная бытийная масса, высокая бытийная масса, человек или эгрегор с высокой бытийной массой Распространяет в себя огромное энергетическое поле, которое чем больше бытийная масса, большее количество людей, эгрегоров, систем, структур, территорий может захватить своей властью. Понятно? Соответственно, у богов и систем самая высокая бытийная масса. У богов и сил, которые этот мир создали, да, демиология. они в свою очередь уже породили религии. Религии в свою очередь порождали государство в свою очередь, породили социальные институты, те, в свою очередь, социальные и профессиональные структуры, те, в свою очередь, стихийные одноразовые эгрегоры, те, в свою очередь, роды и семьи. По крайней мере, в той социальной структуре, в той эгрегориальной схеме, в которой мы сейчас живем. Еще 300 лет назад было по-другому. Но так и цивилизация нашла совсем в другом направлении развиваться, и скорость распространения информации была совсем другой. И поверьте мне, всю эту систему, если вы думаете, что где-то в Америке сидит такой гений, который взял все это, просчитал и внедрил, очень сильно ошибаетесь. Человеческому ММУ эта система подвластна только для познания, а не для диалога. Все это порождение высших сил, которые творят здесь свои цивилизационные эксперименты. Но об этом мы с вами говорили на общей теории магии, кто туда ходит. В любом случае, эта система, она рабочая, она существует на настоящий момент, она существует по очень жестким алгоритмам и законам, нарушать которые никто не имеет права. Человек, который желал быть в этой системе, в этой системе, в этой реальности, быть успешным, здоровым, богатым, счастливым, да, и не забывать про самого себя, про свое собственное развитие и уровень своих амбиций не понижать влиянием внешних обстоятельств, а только лишь повышать эту структуру должен знать очень хорошо. И самое главное, да, это вот как таблица Менделеева, она готова, мы можем ее только дополнять, даже если открываются новые элементы. Они находят свое место в этой структуре, потому что это структура, на структуре строится все.